Второй день, народ опять собирается, погода офигенная. свое место. Народ тоже собирается Сразу чувствуется, ювелирная работа. Возьмите ключ на 32, и если он не помещается, возьмите поменьше. А там все уже работает. Нет, нет, нет. Счетчик идет, счет. Она уже снимает? Катает мальчик схватился зафиксировал, чтобы было ветром мы Ну да, надо против ветра вставать. Вот он это. Ты его не поднимешь так. Мы сильные, Видишь, все получилось. День... Должно было все получиться. Да. Вчера было страшно, а сегодня очень страшно. Сегодня вообще там нормально. Он даже сам Давай нормально оставляй так. Нажми. Вот это. Красное. Почти снарядили.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 И с утра. Вот он схватил, Это было ветра было Ну да, надо против ветра вставать. Это вот он это Ты его не поднимешь так Мы сильные но... Видишь все получилось Должно было все получиться да. Вчера было страшно а Сегодня вообще там нормально Сам, давай нормально, оставляй так. Вот это? Почти снарядили.